У каждого из нас есть свое мировосприятие, что возможно, а что невозможно. Как изменить свое сознание в части восприятия, чтобы невозможное стало возможным. Например, увидеть человеческими глазами эльфа, поболтать с ним или что-то другое. Ну вот вы же собственно говоря и ответили на свой вопрос, уважаемая Кена Хаггалас. Надо изменить свое мировосприятие. Механизмов довольно много. Какие вам подойдут? Надо попробовать все. Кому-то помогает работа с информацией, много читать об этих мирах, стараться их информационно хотя бы к тебе притянуть. Некоторые работают через биохимические способности нынешней фармакологии, да. Мне не нравится этот механизм. Он изнашивает тело очень. Я видела многих практиков, которые добивались результата, но этих результатов, наслаждение этими результатами хватало максимум на год, потом все. На перевоплощение. вы можете этого хотеть, можете этого не хотеть, ваше сознание просто должно быть к этому готово. Понимаете, какая штука? Вот посмотрите на ситуацию немножко другими глазами. Вы говорите, увидеть человеческими глазами эльфа, поболтать с ним. Но вот в этом акте есть как минимум еще один актор, эльф. Но ну, простой вопрос, коллега, совершенно простой вопрос. А вы уверены, что это взаимно? Желание поболтать? Эти расы натерпелись от человеческого мира столько зла, сколько вообще существует в реальности? Люди говорят, я хочу побывать в другом мире. Спрашиваешь, зачем тебе это? Вот сколько условий. Мне вот это надо, вот это надо, вот это надо, а еще вот это хочу, и вот это хочу. Посмотрим теперь другими глазами. А им то что с того? Зачем эльфам с вами болтать? Зачем другим мирам воспринимать? Вот когда вы ответите на этот вопрос, тогда возможно все и получится. Не стесняйтесь смотреть на себя глазами другой раз, если у вас это получится. Попробуйте добиться устойчивого эффекта, чтобы у вас это получится, и тогда, возможно, вы поймете, что вам нужно делать, чтобы у вас это получилось, потому что получается как-то игра в одни ворота. Мы не спрашиваем мнение. мы не спрашиваем мнение и тех, с кем мы хотим взаимодействовать. А это, наверное, не очень правильно.